Приветствую уважаемых гостей и подписчиков нашего канала. Перед просмотром не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Из российской психбольницы сбежал особо опасный преступник. Астраханская полиция разыскивает сбежавшего из психбольницы бандита Алханова. Сбежавшего из психбольницы члена банды Басаева объявили в розыск. Полиция разыскивает осужденного Магомеда Алханова, сбежавшего из психиатрической больницы в Астрахане. Об этом сообщает в России по Астраханской области. Уточняется, что особо опасный преступник, 1982 года рождения, был осужден по статье «Бандитизм». При побеге он был одет в спортивные костюмы кроссовки черного цвета. Его приметы – худощавого телосложения, седая борода. 13 октября сообщалось, что из Краснодарской психиатрической больницы сбежали три пациента, находившиеся там на лечении. По версии правоохранительных органов, мужчины спилили решетку больницы, после чего совершили побег. Позднее одного из них, ранее судимого за совершение кражи, сотрудники уголовного розыска задержали в Республике Адыгея. Один из двух пациентов, до сих пор остающихся на свободе, имеет судимость за совершение особо тяжкого преступления. И еще одна похожая история в конце августа, произошла в Бурятии. После прогулки несколько заключенных из местной психбольницы, ранили санитара, выломали решетку на окне, и спрыгнули со второго этажа учреждения, скрывшись в неизвестном направлении. Всего беглецов было семеро. Они были осуждены по различным статьям, от кражи до вымогательства и причинения тяжкого вреда здоровью, но находились на принудительном лечении. У всех диагностированы психические заболевания, в частности умственная отсталость, расстройство личности, а также шизофрения. Всех беглецов удалось задержать спустя два часа.